Я хотя и так и не покашнул, короче, этот... Так и не могу, короче, покашнуть. ФК шнул! ФК Плюс 0 ПП. Спасибо за просмотр, уважаемые зрители. Хочу напомнить, что на канале, помимо реплеев, есть еще много всяких интересных штук, по типу обзоров графических планшетов или новых скинов собственного производства. Кстати, насчет скинов. У меня появились некоторые планы на будущие видиксы, а также появились платные подписки на бусти. В ближайшем времени я собираюсь сделать два приватных скина только для платных подписчиков. Один из них Dead Inside Skin, а второй... Обновление легендарного скина Fucking Kraken V3.0. Помимо этих и будущих скинов, вы получите еще парочку приятных микроприколюх. Так что, если вы хотите поддержать автора, то есть меня, платной подпиской, то лучше использовать такую подписку именно там. Ведь это отличная замена платным подпискам на ютубе. Еще раз спасибо за просмотр, жду от вас лайки и подписочки. Всем пока.